Я лучше Саша так запишу вторую серию, потому что она мне понравилась по эту игру снимать, потому что хочу поиграть побольше. А я снимаю только 10 минут, то это так получается у меня лимит. Так куда допрыгнуть? Туда или туда? Ну давайте туда. Вот я просто уже забыл. Дальше туда. Может, мы могли туда так до туда я уже пытался не получилось у нас значит надо ай а ладно так нам дальше сюда нужно потом сюда потом сюда ай а стой нам не надо туда именно поперед понял нам надо именно сюда так оп оп Потом дальше вот так, потом дальше так, так, так, так, потом сюда так, потом так, а дальше куда? А, дальше тут вот так, это доска, да? Ну, давайте опять попробуем, тоже так же. Так, вот так прыгаем, тогда прыгнули, потом туда, потом туда, очистим. Так, вот сюда. Вот наш город, кстати, город. Дальше сюда. И дальше давайте вот так. Почти миллиметра не хватило. А о! Девятый уровень. Я даже пятый уровень не могу пойти. А тут еще даже девятый у меня сейчас. Ладно. Так, вот так пойдем. Перепрыгну, -мо. Так, оп, оп. Оп. оп, Оп, оп. А. Я чуть не упал. Так, главное не перепрыгнуть. Дальше. Не успел сделать прыжок. Как всегда. Так кто-то не может пройти прокурор в майнкрафте, а я не могу пройти прокурор в роблоксе, почему я в майнкрафте про, а в роблоксе нуб, ну именно по прокурор, так оп, оп, оп, оп, давай, почему, я же встал, я же встал, вы видели, я встал на доску, почему мне это сочеталось, как-будто я... Я упал в воду. Вы видели? Так. А если так? Почему опять? Так нечестно. Ладно, попробуем опять так. так, так, так, так. Ай! Я забыл, что я могу по поставаун по вот так прыгать. Это же начал не могу пойти. Вот, оп ну что что оп, оп оп оп оп дальше оп а я сюда могу я мог оказывается я оказывается мог до сюда допрыгнуть дальше до сюда до... А -а -а, я даже первый уровень не могу пойти, Почему? Ну, зато нам накапливать эм, бег. Это уже это уже хорошо. Ой, я мог просто туда вот так. опять попробовать. Ну, конечно. Туда пойдешь, назад не пойдешь. А, нет, я уже там был. Мне там не понравилось. Лучше сюда так оп, оп, дальше, оп, потом дальше, оп, э, а дальше, а где дальше поход такой? А вот с этой доски сюда и с этой доски куда? А куда? Может сюда? Ну вот, вот. Я не пойму, я не пойму, оп. не могу, почему? У меня уже восьмой уровень я не могу пойти пятый уровень я на на три уровня больше не не не не нет, я должен это пойти Что? давай давай давай давай Пошел давай Нет! может опять попробовать ну, давай давай оп оп оп оп оп оп оп оп оп я же могу прыгнуть сюда ну дойти до сюда я допрыгнул ну... что девятый уровень, у меня уже девятый уровень, и я не могу пройти пятый, почему? оп, оп, оп, оп, дальше, оп, Даль... да, наконец-то, пятьсот шагов, ладно, так отправимся в город, дальше опять туда, наконец-то Так, так, как я уже делал, ну, теперь будет уже легче. Не а, не легче. Ну, ладно, надо вот тут остановиться, потом сюда, потом сюда, потом сюда, так, дальше сюда, дальше сюда. Сюда. Фух. Последний прыжок. Да, наконец то наконец-то. Плюс еще 50 штук. Ура. О, уже 11 уровень. Ого. Так, тут есть на 10 уровней. М? Так, это 25. Так, а это на какой? А, это 50 гонок нельзя получить накаду, почему ладно так а где можно получить новый Этот, как там паркор почему я не могу найти новый не мне должно показать ну ладно так так так, бежим, бежим, бежим. Ну, там, как я помню... А, вот тут. Так, это какой уровень? 15 А у меня 11 Я рано вышел. Рано. Тут по 600 штук. Ах, жалко, что я не могу. А, нет, могу. Могу. Э, фу. Так. Так, так, да, я Фух. Э, ты собираешь у меня? Я первый должен. Э, вы собираете у меня? Наглецы. А. Они хоть и, хоть и собирают, но у меня сразу же через 2 секунды вот так появляется. А зачем мне тут паркор проходить, если я могу просто так сделать и все? Ладно, чтобы было интересней. Так. идем в новый город. А, я этот помню. Тут -то так надо проходить, так. Ну, тут легко почти так так дальше вот почему я тут всегда запинался так под... ну, поднимусь это не к а к нервняков нервняк человек так оп оп оп Давай, оп, оп. Оп! Нет! Фу! Так. Okay.